Обращением по тем или иным жалобы по тем или иным вопросам? Сейчас э, будьте добры, Санкт-Петербург, и Виктор Александрович Миненко хотелось бы да, послушать, потому что там, там готов ролик, можно будет вывести, да? Все, пожалуйста. Все готово? Все готово. Так, э, пожалуйста, ждем Виктора Александровича Миненко, нашего коллегу по Санкт-Петербургу. А, так, я вижу Марину Александровну Жданова. Скажите, пожалуйста, а что у нас с Виктором Александровичем Миненко? Нашим, вашим ну, На выезде, Александр. Здравствуйте, коллеги. На Здравствуйте. выезде, э, Виктор Санчев. На выезде? Да. На, на, да, понятно. Я надеюсь, он успеет объехать все участки и посмотреть, почему там нет СИЗОВ у вас. Это вообще выпиющие в городе Санкт-Петербурге. По всем нашим отчетам и рапор, рапортам, если что, Николай, начни меня поправит, у вас там все должно быть более чем достаточно. И средства 23. соответствующие были выделены, не ваши, кстати. И э, там, я не знаю, обязаны были все выдавать. И только. Э, у нас есть жалоба о том, что у вас вообще безобразие идет, и что во многих местах, особенно на выезде, этого ничего не используется. Может, он поехал это проверять? Но ну, мы тогда уточним. Пожалуйста, Марина Поехала, вот это возразить. первый вопрос, который я вам хотела задать. Что у вас с СИЗАМИ в замечательном городе э, Санкт-Петербурге? У нас по состоянию на 23 июня все 100%, все позиции, средств индивидуальной защиты обеспечены каждый избирательный участок. Вот я вам прям сразу скажу, вот прям один из примеров. С фото-видео. Если есть у нас, покажите, я с конца это беру. Участок номер 1133 организован на небольшом столике. Если что, прокомментируйте. Также на участке присутствует продуктовая тележка. Так. Само по себе или что? Друзья, если вы видели, на. Как проходит голосование, так. Дальше на УИК 1084 дворах, не, как... с... не сверяются с паспортом Пятерочных. при проведении голосования. Так ну, местные ну, вот, жители 474. говорят, что при выдаче бюллетеня не спрашивают 114. даже паспорт. Голосование проводится без средств индивидуальной защиты. Вот я не знаю, это вот что это такое. Это не один случай. Возьмите ну, подличные контуры. Если вы видели, как проходит голосование, то вот оно Пожалуйста. Во тележках, а от пятерочки. Будет, а? И вот избирательный участок 1133. 1133. Покажите. Александровна, я готова пояснить. Что это? 1133. 1133 избирательный участок. Я готова пояснить. Да, вот это что собирается... такое? Поясните, пожалуйста. Да, и потом да, это -школа избирательная комиссия на тележке вывезла, она трижды выезжала из школы, это тележка, сначала это были средства индивидуальной защиты, затем это был стол и настольная кабина для голосования. И в присутствии наблюдателей, двух человек, там использовали, затем в последнюю очередь вывезли избирательные бюллетени и часть списка, и голосование проводили в присутствии избирателей, и вот съемка-то была как раз в самом-самом начале, при первичном выезде. А там проводили голосование, как полагается, в соответствии с порядком. То есть были одеты и халаты, были одеты и защитные краны. Это э, все предлагалось нашим избирателям. Проголосовало в итоге там 60 человек и никаких жалоб нет участку 11.30. Хорошо, да, спасибо большое. Я просто вот, поскольку есть такие сообщения, Марина Александровна, пусть кто-то в вашей мониторинга, у нас заключены, кстати, я попрошу даже, у нас заключены вообще соглашения с аппаратами уполномоченных по правам человека в России, у вас есть общественная палата, у вас есть наблюдатели, попросите, пусть промониторят все участки, действительно ли соответствуют сообщениям, что у вас на некоторых участках не выдают эти Средства индивидуальной защиты или работают. Вот проверьте, пусть промониторить не вы, да, а вот попросите как раз тех, кто обязан выявлять недостатки, может быть, и наблюдателей, я еще раз говорю, мониторинговые группы, пожалуйста, что на самом деле. Ну, потому что я тоже удивилась, вроде там что ну, сверх, все должно быть на месте. Хорошо? Александровна, извините, исключено. У нас каждый избирательный участок проверен, и у нас в этом участие принимают вновь назначенные территориальные избирательные комиссии, которые не проводят общероссийское голосование. У нас отслеживают это в взаимодействии с органами исполнительной власти. Поэтому это исключено. На 23 число мы справились сто процентов со всеми проблемами, которые угу. были в Санкт-Петербурге. Хорошо. С значит, я вас так прошу. Одно дело иметь в запасе это может быть сто процентов. Другое дело очень важно, чтобы все это применялось на деле. И чтобы не было ни одной жалобы. Все, человек пришел, а ему не выдали ни маску, ни перчатки. Поэтому такой мониторинг не вреден. Еще раз, все-таки возьмите под контроль. Пусть у вас такие, скажем, эти выборочные какие-то проверки наблюдателей или общественная палата, или там испечения, я знаю, сделают для того, чтобы у вас были аргументы стопроцентные, что все здесь в порядке, безопасность обеспечена. И, э, потому что иначе, если коллеги, если мне, слышите вся мне, коллег, все мне, коллеги, все, кто меня слышит в регионах, не только Санкт-Петербург, если у нас в течение, вот мы же мониторим сейчас все, Будут поступать из какого-то региона, там энное уже количество жалоб, не одна, там не две, о том, что где-то не выдают СИС. Сразу сейчас буду направлять нашу группу из контрольного управления финансов. Сами потом понимаете, чем это для вас чревато. Будем выяснять, куда оно ушло, если почему нет на участках. Жестко возьмите под контроль. Хорошо, следующий у вас, тогда по Санкт-Петербургу. В Калининском районе петербуржец запечатлел, как две женщины сбрасывают бюллетени. Вот, ну, тоже пишут здесь, перен... ну, я еще для голосования так скажу, с надписью УИК, номер 505. Покажите это видео, пожалуйста. Да, вот Фонтанка опубликовала, вот что это такое. Так. Так, кто что увидел? Делимся впечатлениями. Пожалуйста, слово вам. Пожалуйста, Санкт-Петербург. Марина Александровна, можете прокомментировать. Да, в видеоматериале была проведена проверка силами председателя территориальной избирательной комиссии номер одиннадцать, членами Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Получены объяснения членов участковых избирательных комиссий майором полиции 15 отдела ОМВД по Калининскому району, их 12 человек, и э, материалы, которые проверяла Санкт-Петербургская избирательная комиссия, член комиссии с правом решающего голоса, касались актов передачи э, в данном избирательном участке, э, количество э, картонных вот этих переносных э, ящиков для голосования, э, количество проголосовавших вне помещения голосования в этот день, 26 числа, э, граждан-участников голосования, Количество выданных избирательных бюллетеней и проверив и проанализировав все обстоятельства, указанная вот эта вот видеоинформация не нашла своего подтверждения. Переносной ящик в участковой избирательной комиссии имеет совершенно другой вид. Граждане, которые присутствуют на, указом, на указанном видео, не подтвердились. Они не являются членами То есть членами вы их не идентифицировали и... как члены в комиссии? Да. Не нашли коллеги? Совершенно... Будьте добры, а можно покрупнее вывести этот вот ролик и в замедленном режиме показать? Прошу вас, если это можно. Это как это вы как расцениваете? Как инсценировка или что? Да, расцениваем, как инсценировка этих эти лиц не установлены, ровным счетом, как не установлены заявитель, личность. Значит, а вы передали материалы уже в следственные органы? Пусть на разбираются. Это же тоже, если это фальсификация, это фабрикация фейков, это тоже должны нести ответственность. Если это все-таки кто-то, пусть устанавливает, может быть, они идентифицируют, может, это действительно вы не нашли, они найдут, что это члены какой-то комиссии. Надо, вот это нельзя оставлять. Будьте добры, еще раз это ролик. Можно ли его в замедленном режиме показать? То есть, у нас это у нас появилось на... Где у нас это? Откуда это взят? С, с какого мы? мы мониторим это все. Это, я думаю, что это с нашей да, Ну, нашли, да. Это видимо, это. в интернете это ходит, да. да. Вот нельзя помедленнее, да, и покрупнее, нет? Нет, нет нельзя медленно. Вы же так медленно. Вообще не непонятно. Так, так. Какое-то... Чудо то там, да, номер какой-то. Девочки да. молодые, красивые. Финны с Так. Вот. Нет, ну, я вот не заметила что-то там. Нет? Честно говоря, вот и ничего не понятно, но давайте так, это я так поняла, на одной из местной карте нарушения или нет? В любом случае, я прошу. Ну, Она уже получилась получила резонанс. Вот, статус не подтверждено. Да? да, это да, Фонтанка опубликовала, да, я так поняла, да. Значит, статус да. Не, да. не подтвержден, значит, пожалуйста, передайте все-таки это. Э, пусть, ну, наверное, надо все-таки довезти дома. Или... Uh -huh. Uh -huh. Работа продолжается. Да, это же ваша репутация. Да, давайте, да, пусть проверят, пусть я понимаю, что э, СМИ не обязаны выдавать свои источники, но поскольку это материал резонансный, да, и фонтанку многие читают, да, они э, в другом случае какие-то пояснения должны дать, если это действительно у них есть конкретная информация, кто это. Вот СМИ опубликовали, они, они у себя опубликовали. Они знают, что их читают в Санкт-Петербурге, они знают, что на... серьезно относятся к той информации, которую они печатают. Значит, за этим видео должны стоять какие-то конкретные факты, фамилии и так, далее, и так далее, на основании чего они решили, что это стоит того, чтобы это выложить вот так на всеобщее обозрение. Значит, если они действительно наставят, если они бьются за правду и за а, чистоту проведения голосования, я бы ждала от них официального как-то как обращения, но если не к вам, то к нам, что вот видите, вот у нас есть информация, что это возможно в бюллетеней, и мы бы им сказали спасибо, если бы они нам подсказали где это и что, и навели бы порядок, плюс для того, чтобы вывели бы ну, на вот этот повод для того, чтобы а, люди дальше не работали в комиссиях. Пожалуйста, не оставляйте это так просто. Надо довести до ума эту ситуацию. Она появилась не просто так, где-то в мусорном потоке она появилась на средстве информации, скажем, на ресурсе СМИ, который мы знаем. Да, хорошо. Спасибо. Хорошо, Дальше. Вы. Да, можете что-то добавить еще по этому поводу или нет или следующего? У, у нас еще избирательный участок 2199 значит, в котором поврежден поврежден картонный картонная прорезь. И мы бы хотели дать это пояснение. Действительно, 26 э, числа, э, где-то в районе 15 часов, э, uh -huh. избиратель... на территории территориальной избирательной комиссии номер 16, участковая избирательная комиссия 2199, э, Пришел участник голосования, но участник голосования получил избирательный бюллетень. В помещении присутствовало три члена комиссии с правом решающего голоса, председатель, секретарь и член комиссии, а также был наблюдатель и, и, естественно, представитель полиции, то есть полиция. Он получил избирательный бюллетень. Сначала долгое время комментируя помещение, комментируя технологическое оборудование, комментируя количество членов комиссии, потому что там не вся комиссия была в полном составе, находилась в помещении, долго ходил по помещению, а затем... Значит, подошел к ящику ну, к, для голосования и м, с силой опустил туда избирательный бюллетень, или не бюллетень ли это был, так что сломал картонную коробку, которая стояла. Ну и ему попыталась председатель участковой избирательной комиссии помешать, но, к сожалению, он смог проломить эту коробку после чего участковая избирательная комиссия оклеила э, вот, так сказать, нарушенную коробку, и она находится, теперь уже не используется. Это тоже много. Все так, поясни. Марина Александровна, у вас на этом участке был представитель правоохранительных органов сделан, там был. все какое-то, то есть зафиксировано, да, что это за гражданин, это да. очевидное да. административное да, нарушение. Это, это не просто, я не знаю, это вот есть, вообще-то они сертифицированы, это карто, эти коробки картонные, они там сбоку вот должен быть прозрачное окошечко, и они очень удобные. Они герметичны, да. все там так, как надо. Они легки и удобные, скажем, для... Работы они недорого стоят, и наряду мы попросили закупить их, с учетом того, что может быть в большей степени расширены виды голосования, то это они вполне приемлемы, и мы их применяем. Да, ничего тут особенного нет, они также сертифицируются и запечатываются, как и другие виды ящиков, предназначенные ящики для голосования. Ну, а что там с бюллетенями, которые там были? Что? Как вы? Поступили? Нет, мы опеч... они, участковая комиссия опечатала, опечатала. Э, они в порядке, она опечатала коробку. Убрала Может, вам имелось смысл. Сейф. Тогда все в, в сейф пакет разве не пересыпали, не убрали все в сейф бюллетене, как положено? Пока все в сейф пакет не убрали. Значит, управляют. вам надо тогда присутствующим убедителям как-то это за... заактировать, что это вот такой случай и так далее, и так далее, выполнить все нормы, что это было понятно соответствующим актом, что это было понятно, что это такое. Так, хорошо. Что хорошо. у вас еще? Есть еще что-то? Все... Все пока, да? Нет. А, я там вернусь, у нас будут, сейчас мы разберемся с другими регионами. А, у нас, да вообще, давайте так, я сделаю такой кусочек. Это он пожалуй, вам хотел. Давайте уж сразу раз, мы Санкт-Петербург пригласили. А, я тогда, а, мы продолжим рассмотрение других регионов, там а, ситуации. Но я вернусь тогда в Стряну, Вопрос по поводу э, тех обращений, которые к нам поступили, и у нас особые вопросы будут к вам. Да, На сегодняшний вот за эти сутки у нас, да, э, собственно говоря, сейчас поступило на сегодняшние сутки, плюс к тому, о чем мы говорили раньше, у нас было там 70 из них, 52, по-моему, сейчас у нас 105, вот на сей момент у нас 105 обращений, в которых... По нашему мнению, содержится информация о возможных принуждениях к голосованию и использовании административного ресурса. В общей сложности у нас на сейчас по Москве набралось 29 таких обращений. Кстати, вчера вы слышали, наверное, у нас было совместное интервью с Сергеем Семеновичем Собяниным, он еще раз на всю страну сказал, что по рукам будем бить, категорически запрещается людей принуждать к разным видам скажем по любой форме там где голосовать как голосовать и так далее и так далее ну вот поэтому вот там добавилось несколько все-таки обращений. Мы ему направим, прокурору направим. По городу Санкт-Петербургу у нас существенно. Марина Александровна хотела вас огорчить. К сожалению, существенно повысилось количество обращений, сейчас их 35. Ну, то есть, ну как существенно? Было 29, да, сейчас 35, но за сутки это довольно много. Так, я сейчас перечислю, где что содержится. Вот из этих так, значит, со всего из этих 105 обращений, когда мы их обработали, на самом деле заслуживают внимания, я подчеркиваю эту цифру: 75 обращений. Остальные, ну, это вот из серии, как я говорю, один блогер сочинил, другие перепостели. А вот из 105,75 заслуживают очень серьезного внимания, поскольку они содержат конкретные указания на работодателей, допустивших указанные нарушения. Так, в общей сложности у нас вот что мы выделили по Москве вот сейчас. Так, все-таки в сухом остатке то, что заслуживает внимания. Я прошу, чтобы вы, когда вот пишете, да, цифры поправили. Значит, по Москве 20, это там, где мы видим, что это внимание, по Санкт-Петербургу 29. Вот из этих 35, 29. У нас добавились, к сожалению, ряд регионов. Я их перечислю. Для нас это важно, и мы берем под контроль, направляя сейчас и губернаторам регионов, и правоохранительные органы регионы, берем под контроль. В республике Мариел 2, это водоканал, в городе Ешкаркана это два. они все это водоканал, город Ешкарана. В Кировской области одно, поликлиника номер семь, город Киров. А, нет, неправильно. Коллеги, неправильно сказала. Так написано, непонятно. В республике Марил два, да, водоканал, Ежкаркала. Понятно, все правильно. Кировская область поликлиника номер семь. Ставропольский край тоже одно. Это Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница номер один. Это, видимо, то, что я уже перечисляла. Здесь ничего не добавилось. Но что-то... Давайте, я не знаю, я не буду повторять то, что было в прошлый раз. Я просто добавлю, что нового. Давайте, что нового. Вот к тому списку, который мы в прошлый раз оглашали. Вот по Волгоградской области добавилось два. Администрация театра «Царицинская опера», нож города Волограда, И Волгоградская городская станция по борьбе с болезнями животных. Вот два обращения. По Пермскому краю четыре обращения. Администрация городского округа, Березники, руководство ОАО, Ура, так, МРСК Урала. Так, вот, да, расшифруйте сами. В Пермском крае, Игорь Сергеевич, Так филиала. Да, это МСК Урала филиала Пермэнерго. Производственное объединение, центральные электрические сети. Во. Четыре обращения поступило. Свердловская область Три. центр занятости населения Екатеринбурга. Администрация города Первоуральска. И глава, и прям конкретно жалоба на главу Ачинского, Ачитского городского округа. Вот к нему... Якобы принуждают, надо проверять. По Тверской области одно, министерство приворода Тверской области. По Республике Татарстан одно, Альметьевский труб, трубный завод. По Чувашской республике одно, адми администрация голода, города Новочебоксарска. Ивановская область одно, но ну, это дальше я тоже перечисляла. Новое, новое, теперь новое смотрю еще, это все уже знаем. Самарская область, одно руководство Самарского академического театра оперы и балета, САТОП. Посмотрите, пожалуйста, я знаю, как губернатор Азаров к этому относится весьма негативно. Сейчас направим срочно. Томская область, одно, межрайонная инспекция ФНС Россия номер семь по Томской области. Вот это то, что новенькое пришло. По Москве новенькое, вот из этих 20, новенькое одно только. Значит, все-таки действенный окрик мэра и наши действия превентивные сыграли свою роль. У нас поступило одно только обращение, казенное предприятие ВДНХ, а также ГБУ, Центр социальной помощи семье и детям Измайлова. Вот два. Сейчас срочно направим Московскую комиссию губернатором. Так, по Санкт-Петербургу. А зачем? Вы нам, пожалуйста, так, а что у нас по Сан Да, по санкт петербургу Ну ладно, по Санкт-Петербургу можете не включать. По Санкт-Петербургу у нас добавилось дворец учащейся молодежи города Санкт-Петербурга. 20 субъектов нарушений указано в двух обращениях с депута законодательного собрания Вишневского Бориса Лазаревича. Это так. Мы их всех перечисляли, но давайте я еще раз перечислю по Петербургу. Библиотека имени Маяковского, подростковый центр Альбатрос, Санкт-Петербургская детская школа искусств номер 10. Все-таки включите нам еще раз Санкт-Петербург. Включите. Библиотека Лермонтова. Школа, интернат номер один для незрячих. Да, просто. Мой списочек вам сейчас передадим, все, что мы направили, копию вам, да. Государственное казенное учреждение управления заказчиком комитета по энергетике и инженерному обеспечению, Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих. Вот из того списка, что мы передавали, новенькое еще. Центр музыкальной культуры Чайковский, музыкальная школа номер одиннадцать. музыкальное училище имени Мусорского, руководство техникума «Приморские». Вот. На остальное все не буду перечислять, все вам отправим. То есть они, вот эти все обращения, это не просто так, это люди не анонимные, это не фейки, люди ответственно пишут, называют свои фамилии, имена, отчество. Это граждане, которые считают, что ими нельзя манипулировать, они содержат всю информацию, свои сведения. То есть это серьезное обращение, и мы, естественно, поэтому и направили на губернатора и в правоохранителя, прокурору города, ну вот и, скажем, то, что касается других регионов и в комиссии для вашего собственного контроля, еще дополнительного. Также, пожалуйста, я прошу, значит, Марина Александровна, к следующему разу, да, чтобы у вас была вся информация в, в полном объеме по этим всем. Александр, обращаю. то есть вы уже в следующий раз не надеетесь Виктору увидеть в эфире? Я, его, я так думаю, что... Лучше а, я есть, про... Знаете, безнадежность такая... Николай Иванович, нет, я лучше... У про... меня все-таки оптимизм, что в этом году мы его увидим в эфире. Николай Иванович, можно я промолчу о том, <свят> что я думаю? Поскольку то, что я думаю, я надеюсь, что я воплощу свои конкретные действия. А пока промолчу. Так, а... ну вот, пожалуй, все. Да, пока много, больше всех по Санкт-Петербургу. И у нас есть, я тут читала некоторые интервью, что, скорее всего, это фейки. Коллеги, прежде чем так говорить, поскольку это люди, они не побоялись себя подставить, они обратились в полную уверенности, что мы все их защитим. Они а просто так, что они у нас будут стрелочниками, а все там, извините, друг друга прикроют и уйдут от ответственности. И вот этого не допустим. И не допустим этой круговой пороге. Если кто-то там, где-то там, извините, пытается людей в интересах в своих интересах заставлять, вот он и должен нести ответственность. Эта круговая и может обернуться групповым сговором, за которым вообще-то маящит решетка. А этих людей мы защитим, кто к нам обратился. И еще скажем здесь раз спасибо. Даже если в той или иной степени это подтвердится или нет. Поскольку они не создают фейки, они подписываются и просят навести порядок. Вот так все по Санкт-Петербургу. Мария Александровна, я вас благодарю, вы уже не первый раз берете на себя ответственность по-мужски. Я вас благодарю за это, да, и будем ждать конкретной информации и действий конкретных, чтобы, надеюсь, у нас больше не будет по Санкт-Петербургу жалоб, что где-то не выдают СИЗы, и, и, и все будет проходить так, как и положено городу, который мы, мы все очень любим. Так, прощаемся с Санкт-Петербургом. Так, пожалуйста, Ленинградская область, Михаил Евгеньевич Любединский. Ну, почти, рядышком. Но есть контраст определенный, есть разница. По крайней мере, мы видим Лебединского. Мы видим председателя, да, который, как истинный мужчина и руководитель, берет всю ответственность на себя, а не сваливает ее на своих подчиненных. Пожалуйста, Михаил Евгеньевич. Добрый день, Илла Александровна, Александр Николаевич. Слышно меня хорошо? Отлично, и, видимо, слышим вас, да. Спасибо вам за прекрасные кадры. Если можно, я бы, если есть возможность, Ольга Олеговна, сегодня прислал с утра, я прям смотрела, чуть расчувствовалась, как работают люди. Вот там, где, ну, найдете, да, сегодня, сейчас вам перешлю. И мамочка с, с ребенком, да. это действительно жизнь. Да. Это председатель комиссии, есть еще вторые фотографии, там, члены комиссии. Это, на самом деле сейчас все так и работают. Сейчас, Лен Виктор, я вам перешлю. Может, поставите. Да, слушаем вас. Угу. Если позволите, в маленькое отступление. Вот у нас достаточно хорошая активность жителей. И у, э, у нас проголосовало 222 301 э, гражданин э, по состоянию на вчерашний день. И вот если делать срез голосующих, основное количество голосующих, это э, 62% почти, это в помещениях. То есть они приходят на свои на участки, в которых каждый раз голосуют. А вот э, интересный срез, э, как раз придомовая территория, почти 23%. То есть это реально действующий и действенный механизм сегодня, когда члены участковой комиссии доходит до каждого гражданина, фактически, и люди голосуют. Но в связи с этим, как говорится, наши фейкометы не спят. В очередной раз у нас несколько было публикаций, в том числе в твиттере Навального. Но и Меня очень расстроило, что к этому подключилось в том числе сетевое издание 47 News где были опубликованы вот как раз кадры, которые у вас изображены сейчас. А, якобы, что э, во Всевожском районе э, голосуют э, на 952-м участке, голосуют э, в бумажные пакеты. На самом деле это не так. Там есть еще э, фотографии из другого ракурса. И э, э, голосуют только в.. Э, вот, если, вот где девушка наклонилась, вот там за ней стоит э, э, переносной ящик. Вот есть другие фотографии с другого ракурса, где видно, что это именно голосует именно в ящик. Поэтому это фейк. Мы дали свою позицию, в том числе написал директору сетевого здания Вашенкову официальное письмо с просьбой опубликовать опровержение. Ждем реакции. Вот. До этого была такая же фотография там же у Навального, которая касалась, якобы в луге голосуют на лавочках. А это была э, выдача бейджигов и э, блокнотов э, членам э, от общественной палаты, которые э, должны, перед, ну, как бы, должны были разойтись по э, участкам. Поэтому э, с фейками боремся, их достаточно много. Э, не хотел бы все озвучивать, э, потому что э, мне кажется, что... В очередной раз вот, любой вот, наш процесс голосования, выборы очень радикализирует некоторых лиц, которые не отвечают за свои действия и ведут себя, ну скажем так, по меньшей мере э, не по спортивному, а по большей мере, ну скажем так, подло по отношению и к членам участковых комиссий, и к членам, и к жителям Ленинградской области. Да, спасибо. Вот а, не нашли, да. Просто хотелось показать, да. А, коллеги, есть вопросы, Пахал Ну нету, все четко. Вот вроде рядом, да. Санкт-Петербург, Ленинградская область. Мы обнимаем Санкт-Петербург со всех сторон, поэтому мы не только рядом, но вокруг. Да, вы, вы вокруг и стараетесь, да, вы просто... не применяете удушающие приемы. Нет, вы только любовь. И отношения добрые, добрые между субъектами. Ну да. Так, хорошо. Значит, ну тогда, что мы вам желаем успеха, не нашли, Даня, или будет? Может, давайте две секундочки, все-таки покажем. Я хочу просто сказать спасибо и в лице этой замечательной молодой мамы поблагодарить всех, Уважаемый Михаил Ильич, уважаемый, все, все ваши, вот, я не знаю, все коллектив огромной области, Ленинградской области, который так достойно, с такой ответственностью сидел. тут посмотрите это. Вот. Прокомментируйте, пожалуйста, ответьте. Вот, можно? Можно? Да, но пожалуйста. это же вот явно незаконно. Несовершеннолетний работает в участковой избирательной комиссии. Принимает неправовыривание. но это вообще ужас какой-то. Что творится? Без маски. Да, это что творится? Николай Иванович, я отвечу, дело в том, что жизнь намного шире. Вот если вы обратили внимание на ту же фотографию, которая была фейком, да, там на одной, на одной из фотографий наш член участковой комиссии находится без перчаток. К сожалению, для Ленинградской области сейчас это высокая температура, около 30 градусов. Так вот, виниловые перчатки, выяснилось, что они не самые эффективные вот в этой температуре. Поэтому часть Покупают себе, в том числе, члены участковой комиссии, либо берут э, на участках, и вот эти одноразовые перчатки просто чаще их сменяют, потому что они более, меньше э, потеют руки в них. Ну, Ты согласна, вам... мы Жиз... то же самое, да. мы, э, Я, например, слава богу, у меня как садовода большой запас таких неценных перчаточек, да.